Всем привет! С вами Морозова Настя. И открою вам свой маленький секрет. Я очень люблю тренинги, вебинары, семинары и очень часто их посещаю. Но не на все тренинги я бы посоветовала потом ходить своим знакомым. Ну, на этот тренинг, тренинг от проекта Валим из офиса и Анны Всерфянской, в частности, я буду советовать своим девчонкам точно пойти. Тренинг закончился, и немножко грустно, и судя по отзывам остальных участниц, грустно не только мне. Но я уверена, что это только начало, и трансформация будет продолжаться. Отчасти я пошла на этот тренинг для того, чтобы создать вокруг себя окружение успешных людей. И нисколько не ошиблась, потому что что на самом деле участницы подобрались все оригинальные, яркие, где-то нестандартные и те девочки, которые хотят на самом деле изменить свою жизнь. И у многих это уже получается, судя по тем домашним заданиям, которые мы делали и читали друг друга, это просто вдохновляющие истории, и минуты грусти, и отсутствие мотивации я наверняка буду это перечитывать. А все записи, которые мы сделали, аудиозаписи, видео, я буду пересматривать, переслушивать, потому что это заряд будет энергии, и что-то вспомнить интересное, то, что нам давала Аня. Занятия и задания были понятные, конкретные, но, но очень хорошо промывающие мозги. Кое-что конечно, знала, что-то услышала впервые, но что точно ввелось в мою жизнь, это, это система ГТД Дэвида Альна и сервис ДУИТМ. Также квадрат времени по стилю очень помогает расставить приоритеты и заниматься только приоритетными делами. И что еще? Система FlyLady очень мне понравилась, я тоже буду ее применять. На вопросе делегирования я тоже взглянула по-другому. Теперь я буду применять это не только в работе, не только в бизнесе, но и в дома. Оказывается делегировать можно не только фрилансерам Очень эффективные и интересные фишки от Ань, как онлайн, так и офлайн я, конечно, рекомендую этот тренинг только тем, кто готов к переменам и кто готов работать, потому что просто так от того, что вы пойдете послушаете, в принципе, в вашей жизни ничего не изменится. Все в наших руках, я в какой раз и тоже в этом убеждаюсь. Спасибо большое Ане, конечно, и девчонкам в частности. Желаю нам всем больших успехов, вдохновения и реализации наших больших планов. Всем пока! Настя Морозова.